Задавайте больше вопросов в комментариях. Ваши вопросы будут как раз поводом для того, чтобы записать новые видео. Очень много за последнее время вопросов: как правильно спать. Тема непростая, тема сложная. Пожалуйста, наберите терпение, я хотел ее раскрыть. Насколько вижу мое понимание, насколько есть мои знания, не буду вас сыпать научными терминами. Опять буду разговаривать только на простом языке, понятно, простому обывателю. Мои знания основаны на. На исследованиях Калифорнийского университета Беркли. Это кафедра неврологии и психологии. И очень много исследований, на самом деле, по СНУ было и в других регионах. И наши институты Вехтерева есть, и институты мозга, и Швейцария, и различные страны этим занимаются. Что изменилось за последние 50 лет? Я хотел бы немножко на это сделать акцент. Как изменилась жизнь вообще человека? Что поменялось в нашей жизни? К сожалению, сон для нас стал такой, как бы, штукой обвинительной. Он Sony, он слишком много спит. Я даже помню себя до 30 лет. Я жил просто в этом драйве динамики. Ну, я не знаю, если я спал 5 часов в сутки, это было замечательно просто. Да? И это было там, больше 10 лет подряд. И вот эта вот жизнь в Китае меня на самом деле очень сильно переформатировал в этом плане. Нужно спать гораздо больше в определенное время. Давайте поясню. За последнее время а, вообще стало сон. Это вот такой, скажем так, обвинительный приговор. Да, что человек лентяй, что он спит и так далее. Но норма человека должна быть минимум 7-8 часов, а лучше деле. Границы в данный момент между работой и досугом очень сильно размыты. И люди очень много времени уделяют работе и, мало того, не умеют расслабляться. Почти всем пациентам задаем один и тот же вопрос, как расслабляясь, Единицы могут сформулировать ответ. Единицы. Так вот, откуда это пошло? Например, если до 1942 года делали исследования, всего 8% людей спали меньше 7 часов в сутки. Сегодня это почти 100% людей спит такое количество, то есть меньше 7-8 часов. Почему это произошло? Ну, конечно, это электрификация появилась, да, то есть это с годами. И э, сейчас, по в вре последнее время, это, конечно, наши смартфоны. Планшеты, телевизоры, кабельное телевидение и так далее, и так далее. То есть мы начинаем отвлекаться. Ученые Беркли, в том числе, они интересно заявляют такую фразу, что мы находимся на пороге катастрофической эпидемии нехватки сна. Эпидемия нехватки сна. Пожалуйста, задумайтесь об этом. Это не шутки. Сколько ты работаешь, столько ты и должен отдыхать. Вот сейчас даже производители смартфонов начали внедрять в свои гаджеты такую функцию, да, то есть изменять свечение. Почему? То есть голубое свечение, это вот любой телевизор включите, любой смартфон, у вас вы увидите такое легкое голубое свечение. Вот это голубое свечение, оно очень сильно раздражает нейроны мозга, и у вас мозг активничает, да? поэтому лучше телевизор не смотреть после, например, после 19 часов, потому что мозг потом не может расслабиться. Сложно ему уйти пораньше в сон. И на, на смартфонах есть такая функция погашения вот этого голубого свечения. То есть такое немножко оранжевое становится свечение, поэтому нервная система больше расслабляется. И э, многие, начиная сейчас, есть мода пошла на светодиодные ленты, долго украшает. Я просто вот даже, походим вот, по городу, я смотрю в квартирах, свечение вечером голубоватое, да, красиво, как будто ночное небо, голубая подсветка. На самом деле это очень плохо замените голубые ленты эти на оранжевые, поэтому не просто так а с фонари, которые есть на улицах, и делают желтой подсветкой для того, чтобы люди не раздражались. Ну, если экономистам в тему, что, например, исследовали в Англии, что им не досып людей. Граждан Великобритании обходится в 30 миллиардов фунтов в год это почти 2% ВВП. То есть, насколько можно было бы увеличить расходы на медицинскую часть, вы сами понимаете, да, то есть современная жизнь у нас идет этапами: сходили бы на работу, потом идет какой-то отдых. Может быть, вы устали, нужно зайти в магазин, там, если женщине нужно приготовить, может быть, кто-то в спортзал ходит. Кто-то себе любимому хочет время уделять, кто-то хочет семье уделить, кто-то хочет посмотреть любимую телепередачу, фильм, почитать книжку. Но все делают вот эти любимые дела в ущерб сну. То есть на сон мы не обращаем внимания. Даже сегодня появилось такое клеймо соня. Да ты соня, да, это как оскорбление, это появилось Совсем недавно, на самом деле. Всего несколько десятков лет этому клейму. Раньше этого клейма не было. Тут обратите внимание, дети наши, когда маленькие, они, они спят много. Да? Никто же не говорит, какой ленивый ребенок. Потому что все знают, что дети должны спать много. Чем он младше, тем он должен спать больше. Почему мы к детям этому не говорим, а к взрослым говорим? Взрослый – это такой же человек. Поэтому он должен спать. Очень много исследований, не буду повторять, о том, что если вы правильно спите, если вы спите больше 4-5 часов, а лучше 7-8, то у вас появляются очень мощные клетки, которые борются с онкологией. Очень много исследований, которые говорят, что если спят, человек спит меньше 7 часов, возрастает почти в 200-300 раз его вероятность заболеваний сердечными, да, заболевания какие-то у него, сердечно-сосудистые заболевания. В том числе мы имеем сейчас всплеск по этим заболеваниям. Недостаток сна в том числе сказывается на уровне сахара. Диабет, несахарный диабет в том числе, это опять же психоэмоциональное состояние человека. Очень много связано с пищеварением во сне, очень много связано с тем, что плохо переваривается пища. Опять же, если ты меньше спишь, ты чаще ныряешь холодильник. Кто-то там говорят, что какие-то способы такие веселые, там, да, скотчем обмотать холодильник, повесить цепь, рот заклеить. Ну, это все, конечно, приколы, но давайте трезво смотреть на вещи. Если ты чем-то ты дольше бодрствуешь, тем больше у тебя идет обмен веществ, тебе просто нужен подпитка. Соответственно, ложись раньше спать, не будешь хотеть есть. В том числе к нехватке сна относится, отсутствие мотивации внутренней, нежелание что-то делать. Вот он был такой энергичный такой, да, то есть вот он все делал, а тут у него раз и сил нет. Да это кризис среднего возраста. Да у Дудки, это не кризис среднего возраста. Дайте человеку выспаться. Мы даже на своих пациентах видим такую, такую тенденцию. Бывает такое, что после правки люди жалуются нам, ну, то есть пишут нам, что... У меня болит, у меня болит, у меня не прошло, у меня не прошло. Ну, начинаем разбирать, конечно, мы задаем более 60 вопросов перед правкой, и у него, как оказалось, там, из 60 вопросов 40 моментов были болевые ощущения, и в итоге после правки из 40 у него осталось 4-5 каких-то, а то может 1-2 пункта всего из 40. Но они его все равно беспокоят. И банально приходим к тому, что... Начинаете ложиться вовремя, до 22 часов, всего лишь 5 дней, и болевые синдромы уходят. Это чудо, но это есть. Люди говорят, что во сне мозги отдыхают, на самом деле они не отдыхают. Во сне мозг также пашет, он на самом деле не останавливается никогда. Очень много мы потратили время на изучение работы мозга и специальной организации, да? то есть очень много мы тестировали, в том числе на мне, я очень много тестирований проходил, своих электроэнцефалограмм, полностью не обвешивали датчиками, много раз, в различных режимах. Вот мы пытались выразить свои альфа, бета, тета, гаммы излучение мозга. Если вы мало спите, ваша мозговая деятельность в любом случае хуже. Потому что, опять же, исследования многих нейрофизиологов, которые занимаются исследованием мозга, заметили, это буквально исследование, где-то 5-6 лет последний идет, что очень важно еще не только само время сна, да, то есть 7-8 часов, но еще во сколько вы ложитесь спать, засыпаете. Критичная ситуация – это как раз э, время между 23 часами ночи и часом ночи. То есть 23 часа час ночи. Оказывается очень много открытий, что идет детоксикация мозга, клеток мозга э, в этот временной период. И это происходит только во время фазы глубокого сна. Фаза глубокого сна наступает приблизительно через 40 минут после засыпания. Чтобы поймать эту фазу в 23 часа и час ночи в фазе глубокого сна, то есть в 22 часа вы должны не лечь, а заснуть, то есть лечь вы должны раньше. И только тогда это все начинает работать. У вас идет детоксикация мозга, идет Расслабление нервной системы. Расслабление нервной системы, идет хорошие электросигналы в органах, в мышцы, идет нормальный обмен веществ. Давайте приведу несколько цифр. Сон в цифрах, назовем его. Две трети взрослых людей в развитых странах не получают 7-8 часов сна. Предполагается, если взрослый человек в среднем спит 6,75 часа, то он максимум может прожить до 60 лет. Но ни в одном из своих видео вы, может быть, видели, я говорил, что лимит жизни человека 160 лет. У нас в Китае нам говорили 150, но последние исследования, даже в том же биохакинге, говорят, что лимит жизни человека это как минимум 160 лет. Еще один такой нюанс, чтобы понимать, 114-120 лет начинает расти новая зона это, это не прикол. Для мужчин информация. Те, кто спят меньше семи часов, сделали исследования. У них на 29% меньше сперматозоидов в семенной жидкости. То есть репродуктивная функция мужчины падает резко в зависимости от сна. И это сравнивается с ребятами, которые спят больше 7-8 часов. Если вы едете за рулем и до этого спали всего лишь 5 часов, то вероятность. ДТП вырастает в 4,3 раза. Если вы спали всего 4 часа, то э, ваша вероятность попадания в ДТП возрастает в 11,5 раза. Почему горячая ванна помогает заснуть? Не потому что она вас сильно расслабляет, а потому что для того, чтобы заснуть, вам нужно понизить температуру тела на 1 градус. Получается, в ванне вы разогрелись, когда вы ходите из ванны охлаждать, и вас клонится, Поэтому ванна, вот мы предлагаем всем своим пациентам степидарные ванны принимать по профессору Салману. Поищите информацию в интернете, попозже мы можем поговорим об этом, если вас заинтересует. Информация для спортсменов. Тот, кто спит меньше 7 часов, физическая выносливость падает от 10 до 30%. Пожалуйста, обращайте на это внимание, кто смотрит профессиональные спортсмены. А теперь подробнее, на что же влияет отсутствие сна. В некоторых видео вы видели, что я говорю, что нужно засыпать 22 часа, да, и с 23 часов до часа ночи наша связка, да, то есть это гипофиз, гипоталамус, щитовидка, вилочковая железа, поджелудочная, половые органы, они работают связки. это Гормональная эндокринная система. Все это работает в связке. И особенно идет функционал во сне. Во временной период между тремя часами и часом ночи. Я сейчас зачитаю, какие гормоны вырабатывает а, гипоталамус. Это а, тиролиберин, а, картиколиберин, фолилиберин, люлиберин, пролактинолиберин, соматолиберин, меланолиберин, меланостатин, пролактостатин, соматостатин. Теперь хотел уточнить все эти гормоны, к каким они относятся органам и на какие влияют. Ну, например, кортиколиберин. Тробный гормон для него это адренокортикотропин. Это надпочечники. В том числе на в у нас вырабатывается гормон стресса, да? это кортизол. Тиролиберин, по-другому соответственно, тропный гормон, это, который гипофиз уже вырабатывает, это а, тиреотропин. И это уже щитовидная железа. Следующее. Соматолиберин. По гипофизу, который идет в гормон уже, это соматотропин. Соматотропин влияет на растущие ткани и органы, то есть он критично влияет на, как раз, во время роста ребенка, да, то есть, опять же, почему среди подростков так развиты различные суицидальные вещи, да, то есть вот, если ребенок мало спит в подростках, то есть вот он склонен к суицидальным вещам, плохо развивается и правильно развивается. Опять же, это, конечно, психоневрологическая ситуация дома, но... Психоневрологическая ситуация влияет на сон, сон влияет уже вот на эти гормоны. Пролактолиберин его тропный гормон это пролактин. Пролактин это конкретная молочная железа, это женский гормон уже идет. Полилиберин. Это по-другому стимулирующий гормон. Это крайне важный гормон для женщин, да, там, сокращенно ФСГ, это яичники, матка. Предстательная железа у мужчин и а, семенные пузырьки, да? то есть, соответственно, женские и мужские гормоны, есть как у мужчин, так и у женщин, только между ними должен быть баланс. У мужчин и у женщин, он, соответственно, разные, в разный периоды времени и очень а, сильно отличается. Вот как раз правильный сон, он частично регулирует вот эти гормоны. Почему, например, большая часть бесплодия идет на фоне гормональных сбоев? Начните правильно спать. Нервная система начнет по-другому реагировать на те или иные возбудители, и получается, что гормональная система сама будет самообновляться. Гормональная система обновляется каждые три месяца. Люлиберин лютиноизирующий гормон, ну или ЛГ. ЛГ по-другому называют. Ну, любая женщина знает, кто проходил гормональный фон. Это яичники, и матка. Если касаться конкретно гормональных сбоев, это бесконечно можно говорить, бесконечно обсуждать, очень много научной литературы об этом. Просто знайте, что правильный сон, своевременный, и, во-первых, что вы должны ложиться в одно время, плюс вы должны спать должное количество часов. Это регулирует ваш гормональный фон, помогает организму регулировать гормональный фон. И мало того, то есть гормональный фон обновляется каждые три месяца. Каждый взрослый человек старше 28 лет должен следить за этим, хотя бы раз в два года сдавать эти анализы. У нас в группе ВКонтакте Костоправ Ульяновск, то есть вот мы как раз работаем с некоторыми компаниями по принципам биохакинга, да, то есть это продление жизнедеятельности. Вы можете на нашей группе, в нашей группе ВК Костоправ Ульяновск набрать слово биохакинг, выйдет три статьи, вот крайняя нижняя статья, там списка анализов и исследований. Там получается так, что Нужно сделать УЗИ щитовидки, брюшной полости, почек, у мужчин простаты, у женщин гениталий. Дальше получается, что мы делаем? Сдаем анализы это в любой лаборатории ближайшей, Invitro, CityLab, там еще другие какие, наука есть и прочие, прочие. много лабораторий различных, у кого какой доступ есть. Слюна, моча, кал, у женщин мазок с гениталий, у мужчин сперма, плюс кровь, соответственно. Там список анализов есть исследование, вы прям копируйте, просто девочкам нужно будет, если период э, в период, да, соответственно, нужно будет там по дням цикла некоторые анализы регулировать. Прям скопируйте себе, можете сходить на исследования эти и сделать, если до конца не понимаете, как разобраться во всем этом, пришлите к нам на сайт фитоцентра, мы вам расшифруем. Как же нужно правильно спать? По правилам, опять же, биохакинга есть несколько критериев, которые вы должны делать. Первое. Поставьте себе будильничек, что нужно отходить ко сну. То есть это как минимум в 21 час, а лучше в 20 часов, ну, то есть в 8 часов вечера, вы должны себе поставить будильник, что вы должны уже заканчивать свои дела и начинаться готовить, начинать готовиться ко сну. То есть у вас не должно быть гаджетов в руках, максимум, что вы можете почитать книжечку, журнал какой-то, может быть, какая-то молитва почитаете медитацию сделайте, но не более того телевизор не включайте, гаджеты не включайте следующее, идеальные какие условия, температура в помещении в котором вы спите вы, э, по, по двум, есть два требования да? то есть или 21 градус кто-то говорит 18 градусов поэтому люди спят, или кто-то с открытым окном или с кондиционером нужно спать в теплой пижаме и под теплым одеялом дальше, чтобы сон был, продолжал быть идеальным нужно спать в беруши я использую вот такие вот берушин, да, то есть они такие пролоновые, я их скручиваю, скручиваю, вставляю в ухо плотнее, и в ухе они уже раскрываются и закрывают мне получается проход. Дальше приобретите подобные очки или шейте себе сами. Вот приблизительно так это выглядит. Для чего это нужно? Большая часть населения живет в больших домах, многоэтажных, и там слышимость очень хорошая, тут Сосед пошел в туалет, тут ребенок заплакал, тут лифт поехал, тут дверью кто-то хлопнул. Это даже не в вашей квартире может происходить, но в то же время это сон ваш нарушает. Как понять, крепко, вы, крепко ли вы спите? За время сна, то есть эти 7 или 8 часов, вы не должны вставать, писать в туалет. То есть не должно быть пазлы в туалет. Ну, соответственно, не нужно напиваться там, или фруктов наедаться перед сном. И если вы, соответственно, не напились, не наелись фруктов э, и не ходите пописать, значит, ваш сон крепкий, да, но ну, вы и чувствуете себя по-другому. Еще раз, значит, берушек вставили, очки одели, теплая пижама, температура 21 или 18 градусов, укрываемся. Дальше, как мы должны лежать на подушке? Вот это очень много вопросов тоже возникает. Выясняем. Смотрите, если вы спите на животе, то есть это очень плохо, критичная ситуация. Например, в основном шейный отдел смещается во сне. У кого-то и родовая травма, но очень много, у многих даже вот наших пациентов, которым мы поставили шею, говорят, что там через несколько дней все вернулось. Ну, какие-то боли в головные и так далее. Ну, приезжайте к нам опять, смотрим, 6 смещенная. Спал на животе, да, если честно, проснулся на животе. Как это себе помочь? Есть, сам, есть несколько способов да, для того, чтобы научиться не, не спать на животе. То есть, почему сон на животе критичен? То есть, не страшно, если вы спите вот таким образом, да? то есть, вот, голова ровно. Страшно, когда голова развернута вот в эту сторону или в эту. Опять же, смотрите, картинка. Картинка, как выглядит шейный отдел. Там как раз все семь позвонков вымывается позвоночной артерии. То есть, когда у вас в обычной жизни вы поворачиваете голову, артерия поджимается, и нервное окончание поджимается. Ничего страшного, там доли секунды. Но когда вы спите, это происходит часами, то кровь, мозг нормально не омывает. И как раз там идет вот эта позвоночная артерия, она подходит как раз продолговатый мозг, и там эпофиз, гипофиз, гипоталамус и так далее. Как раз вот эти отделы мозга, они тоже не омываются нормально. Как привыкнуть не спать на животе, есть два пути. Первое достаточно неприятный и болезненный это э, на полу стелите просто простынку, просто на жестком полу, без подушки, нос одеялом. Ложитесь, спите. Когда вы будете переворачиваться на живот, вам повернуть голову, вам просто на животе будет больно спать. Ну, просто на полу-то больно спать, на животе на жестком. Такое есть. Бесплатный способ отвыкнуть от 21 день поспите на полу, и вы поймете, что можно спать спокойно на боку или на спине. Следующий, второй способ, есть самая дешевая такая вещь, это воротник шанса Запишите, воротник шанса Соответственно, здесь что вы делаете? Этот воротник одевается, он такой поролоновый, самый дешевый. Ну, вот у нас вот в ортопедических салонах он стоит 550 рублей. Вы его одеваете на шее, на ночь, только на ночь, неплотно, чтобы у вас артерии здесь тоже не пережимались, и вы, получается, с ним спите. Если вы повернетесь на живот, он просто, для чего, в чём его задача, чтобы вы не повернули голову, он вам не даст ее просто повернуть. Вот и все. вот его основная задача. 21 день поспите с таким воротником. Теперь всё-таки поясняем, как нужно правильно спать. Смотрите, что такое правильный сон. Это мы ложимся на подушку. То есть есть несколько путей. Смотрите, вот у нас выемка, мы этой выемку прикладываем. Вот возле глаза вот этого выпирания на черепе идет, соответственно прикладываем сюда В идеале вот таким образом ложимся. Если не нравится так, можно под подушку. Можно, если вы сложитесь вот таким образом, то здесь уже идет проблема, начинаются уже проблемы, да? То есть у кого есть сложности с плечевым суставом, идет поджим уже акромиона, и некоторые артели, и мышцы уже поджимаются. Но все-таки можно спать недолго так. Соответственно, идеальная поза, так, ну или же с другом боку. Значит, как спать нельзя? Нельзя спать вот так, так, и еще один способ, когда люди думают, что они спят на... правильно на боку. Вот такой способ. Видите? Видите? Поняли, в чем дело? Если бы у вас голова была правильно повернута вот таким образом... Видите, я даже говорить не могу. То есть люди думают, что они сидят на боку, но у них нога, видите где? Нога ушла вперед, и получается, ты как бы вот спишь вот таким образом, да? И хочешь ты, не хочешь ты голову сворачиваешь. Все, ребята. К утру может быть, могут быть головные боли, к утру могут быть головокружения, боль в глазах, падает зрение и так далее, и так далее, и так далее. Вплоть до панических атак. Пожалуйста, начните правильно спать. Сейчас я вам пояснил это, как делать. Следующий момент. Очень много вопросов задают про ортопедическую подушку. Я не пользуюсь ортопедическими подушками. У меня было много, в итоге я их все раздарил. Таким образом я ухожу. Это самая простая икеевская подушка. Она здесь а, как я делаю, как я поступаю. Я беру край подушки подгибаю и вот таким образом ложусь. То есть вот так. То есть получается у меня загиб подушки у меня ложится под шею. И вся голова дальше на подушке. Все? То есть основная нагрузка у меня и 6 снимается, и здесь 400 рублей такая подушка, но я сейчас не знаю, давно уже не покупали. Тогда покупали, по 400 рублей она была. Вот, приблизительно а -а, таким образом. Или так, или так, или так, или так. Но никак, вот так нельзя, друзья, нельзя так сказать. Когда мы жили, учились в Китае, профессора нас учили. Если бы люди правильно спали, врачи были бы не нужны. Начните вовремя ложиться спать это до 22 часов. Спать 7-8 часов. Некоторые говорят, да, я сейчас ночью просыпаться буду. Очень хорошо. Поначалу, если вы будете просыпаться в 3-4 часа ночи, это неплохо. Чем себя занять в это время? Или займитесь медитацией. У нас на канале есть видео «Практика тишины». Или же почитайте литературу, книжку в это время, очень хорошо воспринимается информация, но ни в коем случае не смотрите в телефон, телевизор и так далее, в компьютер тем более, компьютер еще больше энергии забирает. Почитайте книжку, помолитесь, займитесь медитацией, вот это оптимальное время, потом где-то час-полтора вы можете вот в таком состоянии побыть, потом вы опять заснете, это хорошее время на самом деле для времяпрепровождения, такого приятного времяпрепровождения, занятия собой. И дальше вы уже проснетесь там в 6-7 утра. Если какие-то еще вопросы у вас возникают, задавайте вопросы в комментариях. Мы постепенно-постепенно будем снимать видео, отвечать на ваши вопросы.